Субтитры Мы свидетели. Вчера был у вас? Mm -hmm. Не надо это. Серокопии. исполнительного листа. И позем Так, у вас должность Паус Сбербанк. Да. А как вы вот, извините, определяете человека по этому документу? что он там является тем человеком, которого вы сейчас спрашиваете? Потому что у нас есть данные. Какие? Отпечатки вы пальцев, лицо или что-то еще? Вы-то кто являетесь? Представитель. Вы, вы же знаете. Вы же уже нас не раз видели. видели. У -у -у. Смотрите, у вас как распечатано вот человек, который там записан? Фамилия, имя, отчество, дата рождения. С большой как? и маленьких букв? Как записано? Как в паспорте или по бумагу? Что такие там? Вот с большой или с маленьких букв у вас там с идет? С большой. Все большие или с большой, а потом маленькие идут. Ну как по грамматике пропишется с Паспорт. А здесь как написано у нас? В паспорте как написано? Является ли у вас гражданин? тем, которые вы сейчас опрашиваете. Какой документ неправильный? Ваш или паспорт? Этот неправильный документ. Или там неправильные у вас данные? Вы сейчас что пытаетесь? Мы будем разговаривать по исполнительному производству? Да будем, да. да. будем выяснять сначала, являться гражданин. Ну, тогда все Кем? вопросы там? суд. У нас исполнительный документ, по которому мы работаем. Как вы, как вы можете работать, если вы не дата удостоверяетесь? У нас Нет. Как? дата вы... рождения указана, фамилия, имя, отчество указано, адрес регистрации у нас тоже указан. Копию, ну, копию, копию дайте нам. Исполнительные. Да. Ну, вот копии копию, исполнительных да. документов мы не предоставляем. В свой экземпляр у вас есть полное право получить в суде. В том органе, который выдавал данный исполнительный документ. То есть вы даже документы, получается. Почему? У нас они, если это наши, я это не наши документы, это наши документы, да, придется пожать, нужно будет сшить исполнительное производство того, чтобы ознакомиться. Теперь мне еще знаете, что скажите. Доверенность есть у вас от имени службы судебных приставов? А Почему? Это как бы Ну вот есть приказ о подтверждении быть. инструкции по делу, по делу производства в Федеральной службе судебных приставов. Вот судебный пристав в России от 10-12-10 года номер 682. Где у вас должна быть доверенность? А приказ о назначении на должность можно? Управление можете запросить, пожалуйста. Почему он должен управление запросить? У вас... Вы же к нам приходите. Не у вас... нам приходите. У вас нет, значит, это вывод, наоборот, на к нам у приходит. У вас его, значит, нету? Можете запросить управление все документы. Зачем нам запрашивать? Я, у вас, я вас спрашиваю. Есть Но, у вас приказ такой или нет? Мы будем выяснять, есть он у нас или нет, или будем разговаривать Мы будем выяснять правила работы здесь или нет. Кто установил, что я должник? В суд чем он установил? Документы давайте. Документы. Документы? Документы. Документы. Документы. Ознакомиться с материалами исполнительного производства я дам, я говорю еще, тогда мне нужно 10 минут для того, чтобы решить исполнительное производство. И пронумеровать. Подождите я 10 минут. Так нет, к нему я уже пришли описывать там... имущество. А, он не давая документов, не Когда к нему пришел? Давайте начнем с этого. К нему, вот именно к должнику когда, кто у нас пришел? К Николаю Михайловичу. Ну вы пообещали же, когда, когда это приходило? -то. Просто мы пришли, нет, потому нет. что он сказал, что вы уже пообещали вчера к нему прийти. Вчера я объяснила, что ему нужно сделать, Вы Если не объяснили, написал. вы вчера пообещали Николай его. Николай Михайлович, я вам вчера говорила о том, что вам нужно разобраться, раз вы подавали апелляционную да. жалобу, что вам нужно разобраться и найти ответ. В итоге, вам отменили, обжаловали или что вот Мне надо сейчас это, это копию. А я, я, вы говорили, сказали, вы придете я вам домой. Сошью. Ну, сказали, я вам сейчас сожью домой. исполнительное производство и предоставлю вам его для ознакомления. Все хорошо. Десять минут, минут подождете? Пять-десять подождать нужно будет для того, чтобы я его сшила. А доверенность так и не будете показывать, да? Нет, не буду. мы И удостовериться мы не можем. Кто вы такая, да, являетесь? Удостоверение я вам покажу. А кроме удостоверения? Кроме удостоверения ничего больше показывать я вам не буду. Ну перепиши номер удостоверения и кто является. Через 10 минут придете ознакомливаться и все перепишите. Здесь вы не закроетесь, никуда вас не вызовут. Они собираются читать свою работу, которую вы исполняете? Я действую согласно закону. Согласно закону какого? Об исполнительном в котором мы работаем. Об исполнительном производстве. И на это исполнительное производство такие же ваши можете собирать. Связь с фамилией, с паспортом. Сейчас паспорт. скажи. Паспорт. Было написано, как по паспорту? По, как по паспорту? Пускай да. пишут. Если не по паспорту, то я не получаю. Можете не получать, когда мы сейчас скажи, скажи, 7 двух понятых и нет. будем, напишем, ну, что вы отказались по Объяснение напиши, что это соответствует, фамилия. Я лично. прошу написать то, что я ему говорю, он получил копию. Чего? Не согласен, не согласен. Чего? Чего? Документом он только что ознакомлял. Ну так документы незаконные, он с ошибкой, понимаете? Да. Он я этиму копию выдаю. Он может пойти документ, обжаловать. Документ с ошибкой. Вы понимаете или нет? У ну, него есть выглядит. право пойти обжаловать. Да не да надо никуда не обжаловать. Время. Вы сначала предоставьте такой документ, как по паспорту, если вы думаете, что, что чтобы законный был, это чтобы по закону обжаловать можно было. И это не получается, документ. паспорт не соответствует? Что не соответствует? Или Документ, который вы сейчас в решении выносите, или паспорт у него не действительно? Мы вызываем милицию за эти дела. Паспорт не будем, разбираться. будем разбираться. На основании какого документа До выяснения тоже а, интересно. Вызываем Вызывайте милицию, будем выяснять. Вызываю. Да. Давай вызывай. До выяснения пускай его заберут эти три часа, да. там, будут выяснять. Мы этого я не боимся, знаешь. Милиция. Вы только что ознакомились -то с документом. Неужели Николай Михайлович? Вы же с полиции с вами. Полиции нет сейчас. С ну, восстановлением да, ну, вот. о возбуждении. Но он ознакомился, что фамилия он не соответствует по паспорту. Он может написать копию, получил. Я эти его не заставляю писать. Согласен, он с этим не согласен. Я ему говорю написать копию, получил. Правильно. Я ему постанов. выдаю данный документ. Правильного документа. Если он с этим не согласен документом, у него есть полное право обратиться в суд. На обжалование данного документа. Если суд примет решение о том, что он неправильно mm -hmm. вынесен данный документ, к вам вопросов нет. Когда-то примет... и к вам придут, мы также будем разговаривать. Суд, а суд сам вынес незаконный, раз? Суд -то сам вынес незаконный документ. И к вам придут, фамилия су судь судьи придут к вам и будут судить да. вас. Фамилия-то тоже фамилия -то судья. И вы также мы будете судьи. говорить. Судьи решения там вынесут. Вы отказываете от подписи? Так это не его фамилия. -то. Это не его фамилия, не имени, не отчество. Его зовут не Трибанов Николай Михайлович? Три Одно фамилию. Вы скажите, Правильно. какой документ напишите, правильный. у вас не сходится. как в паспорте. Я ничего писать не буду. У нас, ну ну нас тогда, тогда, сообщает, тогда у нас держишь. нет фамилия оснований не даже. Не То есть получать отказываетесь. А фамилия-то Вы сделайте документ, не правильный. документ правильный. Написано-то не в Сделайте правильный паспорт. документ, тогда он проспишется. у нас вот... Это вот, начинается уже словоблудие. Это словоблудие у вас. Это у вас слово будет. У, а, у вас, у вас слова На основании которых пишутся документы, паспорте, если правильно? не соответствует правилам русского доклада, значит документ не. Если ответит. на словах тебя называют а, так. Это есть такой закон. Почему Мы на словах а, Вы должны а, писать а, подпись? Почему слово? В слово? Не слово, а слово? В слове, слово? Слове, слове ты сразу не говоришь, я же не кричу, что вот вы с большой буквы, там но, не понятно большая или маленькая. В том ты и дело. А документы быть все как положено и закон. А законный документ. По Распорт, рамкам закона должно быть мы, мы же тоже не это ничего где-то. русского языка. Ну вы пишите. придерживаетесь закона тогда или паспорт нет? не соответствует русскому языку, правильно же? Паспорт, значит, всегда у меня не соответствует. Почему паспорт. Ксения Юрьевна, вы придерживаетесь закона или нет? нет вы что-то все вот ничего, искажаете. Ну а почему? Вы, почему? вы конституцию вы собираетесь как Российской Федерации исполнять? В этом документе, да. Правильный, составьте, составьте правильный правильно? документ. Составлю... документ составлю... Закусной корреспонденции еще раз. Он будет надлежащим, надлежащим образом. Я вас больше не запишу. Составляйте правильно. Никто в вас... этом. Просто вы в каждом. Вы понимаете, доказать. в каждом документе, где ошибка, это не считается документом. Понимаете, нет? Вы почитайте закон. Вы почитайте закон. Я с вами на ты не переходила. Я с вами на Мы с Богом на ты. даже на ты. Я, Я вас назвал Николаевна. Ксения Юрьевна. Правильно? Во-вторых, я общаюсь с Николаем Михайловичем, если вы отказы в подписи, я вас больше не задерживаю. Все, пойдем. <смех> Дальше по посмотрим, как судья еще будет сегрегировать.